Экспресс, супер, современный, эффективный курс. Эсек. English. Хочу все знать. День, меня зовут Петр Горбатюк, и я приветствую вас на канале The English. Темой сегодняшнего занятия является предлоги места и предлоги направления. как правильно подобрать предлог вот в чем проблема поэтому в зависимости от ситуации, ситуации мы должны научиться как находить и как правильно подбирать эти предлоги дорогие друзья начнем работать практически над предложениями чтобы лучше усвоить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 Вовнутрь. Ring fell into the grass. Колечко упало в трубу. Положи колечко на полку. Куда положить? Колечко не на полке. Где он за теперь? А положи колечко на полку. Куда? Он the shelf. Он же. Предлог выступает предлогом направления. Он предлог. На.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 Предлог отвечает. Into the river. Одиннадцатый пример. Пример. Бутылка на полу. Буквально бутылка есть на полу. Где бутылка? Предлог выступает предлогом место. Значит, ответ будет какой? On the floor. Bottle is on the floor. Бутылка на полу.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 Четырнадцатый пример. Наклейка в бутылке. Заметьте, не на бутылке, а в бутылке. В, в, в бутылке. Где наклейка? In the bottle. В бутылке наклейка. А на бутылке? онзе the bottle. 15 Пятнадцатый пример. Наклейку запихайте в бутылку. Предлог выступает чем? Предлогом направления. Куда запихайте? На клику. INTO THE BOTTLE внутрь запихайте INTO THE BOTTLE а если сказать на, буты, на бутылке он THE bottle. а в бутылке IN THE BOTTLE а запихайте куда? вовнутрь INTO THE BOTTLE друзья я хотел бы еще раз напомнить что есть предлоги места которые отвечают на вопрос где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 он, она и оно в настоящем времени пишутся с окончанием S. He goes. Goes into the room. Они живут в квартире. Где они живут? Какой предлог ставить надо? Они живут в квартире. Не на квартире, он за А в квартире. In the flat. They live in the flat. Шестое предложение.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 Если где, значит предлог in. In the sea. She often rests in the sea. She often rests in the sea. Она любит нырять в воду. Куда? Она... А, ага, минуточку. Да, да.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 There is weather fine in this year. Можно сказать очень хорошее. Very добавить. Ты едешь на море. Утверждение, видите. В настоящее время. Ты едешь на море. Куда ты едешь? Куда? Значит, предлог направления. Предлог направления. Ты едешь Куда?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 On the table есть такой предлог, предлог направления. Положи тарелку или поставь тарелку куда? он за table, на стол. Put the plate on the table. Третье предложение. Put the cup, the cupboard Поставь кружку в посудный шкаф. Куда поставить кружку? Предлог чего? Предлог направления. Куда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 Он за таблет, на стол. Предлог он, он и где он на столе, он за таблет и куда на стол тоже будет он за Посмотрим на эту для отработки на этот листочек интересный и давайте скажем как по-английски. Обратите внимание.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 Театр, как бы движение, ту за сеты, ту за в театр. Пойдем в театр, ту за В реке, ин за ривы, а к реке, ту за Ну а если у реки, это за В чашке, ин за кап, а в чашку наливать там что-то. Ин ту за кап. Театрами говорили in the city, вернее at city, общественное место. А у театра at the city. Uh -huh. А в театр to the city. Как у музей. У музей. In ту э, the museum. To the music. Ходим в музей. там и ходили в музей. Не внутрь заходили, а ходим в музей, буквально. To the music. На мосту. На мосту. On the bridge. On the bridge. А у моста. At the bridge. At the bridge. Uh -huh. uh, Пойдем к мосту. To the bridge. To the bridge. На работе. At wok. Общественное место. На работе. Без артикля. At wok. В школе. At school. Без артикля. Ну так он личан принят.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 to the factory, to the factory. на выставке общественное место общественное, at the exhibition, а на выставку to the exhibition. стадион, stadium, на стадионе общественное место общественное at the stadium. это на стадионе на стадионе at the stadium, а на стадион to the stadium. To the stage. мы ходим на стадион. Куда? К стадиону. To the stadium. Как сказать? На почте. Общественное место. Общественное. At the post office. At the post office. А на почту? To the post office. To the post office. На почту. У музея. At the museum. А в музее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 South in south. А уже на север, это куда? Это куда? Значит, to the нас. На север. To the нас. На юг. South. На восток. To the east. На запад. To the west. Дорогие друзья, вы можете остановить видео и проверить себя.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 иду этого внутрь последнее предложение put book back. положи книгу куда положить предлог направление. он подойдет? нет предлог вместо add подойдет? у портфеля нет значит в положи книгу в. внутрь чего-то положи книгу внутрь сумки put book into the bag. На следующем занятии мы проведем тестирование и лучше закрепим наш сегодняшний материал, чтобы не было каши в голове. Я думаю, что все будет нормально. С вами был канал The English и Петр Горбатюк. Дорогие друзья, подписывайтесь, кликайте, кто желает. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока. So long.